Всем большой привет сегодня будем готовить очень вкусный натуральный домашний творог рецепт простой и быстрый потребуется всего два ингредиента точно их количество будет указано в конце ролика а также в описании под видео чтобы не пропускать новые рецепты лайкните это видео и подпишитесь на канал приятного просмотра в кастрюлю с толстым дном наливаем полтора литра свежего молока жирностью не меньше трех процентов и отправляем на огонь пока молоко нагревается выжимаем из одного крупного лимона сок чтобы получить как можно больше сока лимон нужно хорошо помять прижимаем его рукой к рабочей поверхности и катаем несколько раз туда-сюда затем выдавливаем из лимона сок при этом обязательно фильтруем его с помощью сита нам надо получить 60 миллилитров чистого сока Теперь возвращаемся к молоку. На протяжении всего процесса его необходимо периодически мешать, иначе молоко может подгореть. Доводим его на сильном огне до температуры 80 градусов. Вливаем туда выжатый сок. Убавляем огонь. И прогреваем содержимое кастрюли минут 5-10. Молоко должно разделиться на белые крупные хлопья и желто-зеленую жидкость, называемую сывороткой. На этом этапе огонь выключаем и даем творогу отдохнуть 5-10 минут. Дальше устанавливаем сито на глубокую емкость. Застилаем его сложенным в несколько слоев марлей. Выливаем туда содержимое кастрюли, ждем, пока сцедится вся сыворотка, а затем дополнительно слегка отжимаем творог руками. Вот и все. Очень вкусный домашний творог готов. Из указанного количества продуктов получается 210-220 граммов изумительного домашнего творога. А также остается 900 мл сыворотки, которую можно использовать для приготовления различных блинов и пирогов. Приятного аппетита!